Давайте возьмем мужской кейс. Алексей пишет. «Не могу справиться с тревогами и навязчивыми мыслями, что сойду с ума, потеряю контроль над собой. Началось после смерти близкого родственника рецидив, после длительного затишья. Алексей, пожалуйста, позвоните мне». И всех прошу быть внимательным сейчас. Добрый день. Добрый день, Алексей. А, Леш, выключи видео. Да, сейчас. Так, выключи это. видео. Ну, я его вижу. А, видео. видео, Все, я... да. а -а. Мы с тобой не знакомы вроде, да? Незнакомы, но э, у меня был рецидив в пятнадцатом году, ну и ваши видео на YouTube помогли мне как-то выбраться из этой ситуации. Так. А давай поэтапно, рецидив чего у тебя был в 2015 году? Ну, я расскажу небольшую ситуацию, я из Донецка, в ДНР, да? как бы обстрелы, стрессовая ситуация, плюс я работаю в сфере ЖКХ, попал под обстрел, ну и у меня начались потом тахикардия, панические атаки, страх за жизнь, ну, потом я пошел к невропатологу, ну, полное обследование, у меня как бы все хорошо, Uh, все хорошо, ну, потом увидим ваше видео на Ютубе и начал анализировать, что перед этим было до всех, да? Ну, защита диплома, диплом, uh, бессонные ночи, uh, недосып, ну и как-то думаю, все это наложилось. А как все это наложилось? Это наложилось? Uh, ну, как? Uh, я вообще такой человек, как бы стараюсь все делать хорошо, стараюсь все делать. Uh, правильно вот э, диплом в техникуме на отлично и только на отлично диплом э, в институте как раз вот только на отлично э, и поэтому вот сидел перед дипломом всю ночь вот как бы мне рассказать как бы мне рассказать как бы мне э, лучше рассказать чтобы ну, не упасть в грязь лицом вот, вот такие моменты и как лицо? Но, лицо но не пострадал. И как а, тебе вот красный так. диплом поживает? Ну, поживает хорошо. Полиция? Да нет, да нет. Я, когда с диплом, я уже работал параллельно, да. Ну, дорос сейчас до мастера. Пока до мастера дорос. Молодец. Так, расскажи о том, что ты написал в чате. Ну вот последняя ситуация, вот если возвращаться к той ситуации в 2015 году, да, когда у меня все это началось, я полез на форум, и меня зацепила дереализация, деперсонализация. Так. Меня это зацепило, и у меня как бы произошла фиксация на этом, я начал вот себя перепроверять, а вот чувствую себя, я себя самим собой, а вот чувствую я как реально, нереально все вокруг, ну и так далее, и так далее. А вот э, потом я увидел твои видео, как бы объяснил все, что это как бы э, я сам себя обманываю. Поясни здесь сам. поподробнее, что ты себе объяснил, когда ты увидел мои видео. А, ну, а, то, что вот, а, это больше туда, в глубокую психиатрию. Вот дереализация, деперсонализация, то есть, когда ты не узнаешь там себя а -а -а. В, зерк в зеркале, я понял, а, как... понял тебе, да, говори. Вот. Ну и как бы потом я решил взять себя в руки, да, занялся спортом, пошел в тренажерный зал, как-то потихонечку, потихонечку, ну и оно как бы все затихло. А теперь возвращаясь к этой ситуации, которая была вот-вот буквально недавно, это декабрь 19 года. Опять же, у меня карьера пошла в гору, много моих проектов, я программированием занимаюсь, много моих проектов пошли в гору, и один, и второй, и третий. Пришлось забить на тренажерный зал. Мне пришлось мне как-то, опять же, бессонные ночи. И на работе работаешь, и днем, чтобы все успеть, чтобы как бы Ну опять же, гряз лицом не ударить, да? Перед кем? Перед, перед, перед начальником. А что будет, если ты ударишь грязь лицом? Ну, буду плохим, буду некомпетентным сотрудником. У нас сегодня прям вечер компетентности, я смотрю. На канале Невроза Мегаполиса. Ты, Еще сп... один... Ты смотрел сейчас, Алена? Да, да, да, смотрел. Вот прямо у нас вечер компетентности. Так, хорошо. Значит, не в грязь лицом перед начальником. Дальше, что происходит, да, по, по истории сначала пройдемся. Ну? Дальше. А еще не нюанс, почему себя так этим давлю У меня как бы отец работает не не, не, не, не, подожди, вот про отца чуть позже ты мне расскажешь Давай просто по анамнезу пройдемся Итак, в 2015 году у тебя первое состояние повышенной тревожности Ты обследуешься и так далее До этого ты считаешь, что ты перенервничал с дипломом, который у тебя красный И он является особо значимым, это понятно Затем у тебя вроде как все потихонечку ты там что-то как-то справляешься Хороший мальчик, молодец а затем в 2019 году, декабрь 2019, -го, ты начинаешь работать дополнительно, у тебя что-то явно не фартит, и у тебя тревожка опять поднимается, а потом кто-то умер. Да, а потом умирает у меня близкий родственник, близкий родственник, да, и это как раз было, ну как, это как раз было, да, да. И получается, мне да, информацию тут говорят, как раз позвонили вечером, а я как раз за проектом в этом И у меня сразу такая автоматическая мысль, ой, только бы не началось, как тогда, в 2015 году. Только бы опять вот этот загон дереализации, деперсонализации. А как это а... связано за смерть родственника? Прости. Ну, как бы стрессовая ситуация, но она как-то автоматически у меня получилась, мысль прилетела. А, то есть просто ты узнал о кончине близкого, и ты просто сказал, ой, только бы я не обострился. Так, да, произошло? Леш? Да, да, да, да. А, То есть ты узнал просто о смерти близкого, и ты такой сам себе говоришь, только бы я не обострился. То есть ты просто так усомнился, да, я так понимаю? Да, да, да. И у меня получился гиперконтроль. Вот я начал как бы... Вот из сезона компенсатурное поведение, да? Но недопущение, как бы не допустить потери собственного «я». Что такое недопустить потери собственного «я»? Поясни, пожалуйста. Ну, как бы, недопустить появление симптомов деперсонализации. Я вот так думаю. Почему? Ну, потому что это угрожает. Чем? Ну, а вдруг это что-то серьезное, а вдруг это… Предположим, это шизофрения. Что дальше? Ну, я не смогу дальше развиваться, развиваться. Я не смогу реализоваться в жизни. И что будет, если ты не реализуешься в жизни? Ну, подведу родителей. Подведу... И что будет, если ты подведешь родителей? Ну, буду плохим сыном. И что значит, что ты будешь плохим сыном? Ну, как бы... Не надежды возлагали родители, а я вот так. Вот так вот. Не оправдал надежды и подвел. Да, да можно так сказать. Вот здесь можно поставить двоеточие. Сейчас все внимательно. Можно здесь поставить двоеточие и написать. А как я не оправдаю надежды, подведу двоеточие. А как я не оправдаю надежд и подведу? И отсюда вывести компенсаторику. Я не должен сойти с ума, я не должен заболеть психиатрическим заболеванием, я не должен погибнуть, я должен все делать вовремя, я должен все контролировать, и все это фигурной скобочкой, чтобы не подвести родителей. Я надеюсь, Леша, ты меня слышишь? Да, да, я слышу, я записываю. Ну, естественно, ты же хороший, да? То есть получается, что вся твоя компенсаторика и все твои обсессии, сойти с ума, умереть, упасть грязь лицом, диплом не красный. это у тебя вся миссия жизни не подвести родителей, потому что они возлагают на тебя надежду. У меня кстати, сразу реверсивный вопрос в детство. Что это за история, где маленький Алеша поставил себе цель оправдать надежды родителей? И как эти надежды, собственно говоря, там появились? Ну, мне с детства говорили родители, ты у нас, ну, я как бы второй ребенок в семье, да, первый брат у меня погиб. И меня родила мама, ну, после 40 лет, да, ну, и мне с детства как бы говорили, ну, ты защитник, помощник, заступник, вот ты, там, должен, вот ты это, ну, примеры зачастую приводили, там, близких, там, племянников, там, ну, и прочее. Смотри, вот какой он молодец, вот как он э, там и тем, и тем занимается, вот ты ни на какие секции не ходишь, ну, никуда не ходишь, вот, ты тоже как бы должен. Ну, может, это как-то спровоцировало, я тоже анализирую. Что ты знаешь про ОКР? А, ну, знаю, это достаточно а, нормативные люди, зацикленные на нормативности, где есть обсессии, компульсии со своими а, мыслями и ритуалы. Умничка, а давай с самое начало попробуй это развить нормативные люди. Как ты это понимаешь в концепции УКР? А, ну, то есть, есть какие-то убеждения, убеждения да, у человека. То есть человек должен быть плохим, потому ну, это все как бы тебя не как а это на почти... себе можно применить? А, ну я не, не должен быть плохим по отношению, чтобы не опозорить как бы своих родителей оправдать их надежды. Чтобы не подвести родителей и оправдать надежды, я как должен себя вести? А, хорошо должен вести. Еще Отли... Отлично должен вести себя. Угу. Ты понимаешь, да, что я фактически сейчас разбустраиваю твою протосхему. Чтобы ага. не подвести родителей оправдать надежды быть хорошим, я должен, двоеточие, не заболеть шизофренией, отсюда у тебя навязчивый страх и заболеть. Я не должен, значит, потерять контроль, потому что твой контроль дает тебе возможность все-таки реализовать твою сверхценную идею, не подвести родителей. То есть, что должно терапии-то под, под, подвергаться в этой кейсе, как ты думаешь? А, Мое недопущение быть плохим. Ну, плохим, Леш, слишком попсово. Давай поконкретней. Мое недопущение не оправдать надежды, да? Ну да. Давай да. об этом поговорим. Что ты думаешь о недопущении, что у тебя не получится оправдать все надежды? Возможно ли вообще их оправдать? И а возможно ли жить без ошибок и нахуй нахрена тебе красный диплом? Ну, вот когда я в институте учился, да, у меня был такой пункт, как бы я должен, если я хорошо учиться, то меня как бы в работе продвинуть. Если я буду хорошо работать на работе, то я как бы по карьерной лестнице э, выше поднимусь. Задавай вопрос себе сейчас, а зачем мне это нужно? Подожди, зачем... подожди, не уходи в сторону. Давай поконкретнее. Я не могу допустить, что я не оправдаю всех надежд родителей. Как с этим можно обойтись с точки зрения недопущения? Вот это, фат... это, фен... это э, фундаментальная хрень. Как э, обойтись, да? Ну допустить, ну дайте себе вопрос, а почему я не допускаю, что я могу, что может такое произойти? Произнеси это вслух. Почему я не могу допустить, что я подведу родителей? Да. Почему я не могу допустить? Ну потому что на меня возражали надежды, а я как бы не оправдал их. Объясни себе, почему люди могут не оправдывать надежды окружающих. Так сложились ситуации. Раз. Так сложились ситуации, обстоятельства. Не все может получиться. Еще. Не, не все может получиться в жизни. Не все зависит от меня. Не все зависит от меня. Так. А как ты меряешь оправдание надежды? А, ну, оценкой. Оценкой, похвалой какой-то. Какой-то. А да? Это какой? Ну, со стороны, там, если у меня что-то получилось, но тебе скажут, ну да, молодец, сын, ты там так. У тебя так получилось, у тебя так получается, все как бы хорошо. Ну. То же самое и в работе, когда что-то у меня получается, мне как-то как удовольствие. Это как мои невротические галочки, я понимаю, что я живу вот, на, на них. Ты живешь для эмоций родителей. В транзактном анализе есть такая штука, называется спасатель. И вот а? такое чувство, что ты э, сделал на себя какую-то миссию брать на себя родительские эмоции. И вот все, что ты делаешь, чтобы порадовать родителей, расплатиться за их ожидания. А сколько тебе было лет, когда погиб твой брат? А меня еще не было. Это до моего рождения. А ты слышал об этом часто? Ну, детки, да, были моменты. А когда ты об этом слышал, что ты думал? Ну, есть пример жизни, с кого брать пример можно. Так ты же его не видел? Ну, по, по м, том, что мне рассказывают. А сколько ему было лет, когда он погиб? Ему было э, 22. И родители о нем много говорили? Ну, да. И какую то на себя взял функцию? Вот вам патогенез, сверхценные потребности, все группа внимания. Есть определенное детство, есть определенный брат, да? Есть да. о нем рассказ. И есть ребенок, который берет на себя, лишь какую функцию? А, оправдать надежды. Быть не хуже. Ты фактически свою жизнь заменил им. Ага. Ты своей жизнью заменяешь родителям этого человека. И ты взял на себя сам эту функцию. Ты видишь, я обязан возмещать этот моральный ущерб. Что ты сейчас чувствуешь? Ну, чувствую как-то не по себе даже немножко. Ну да. То есть фактически ты служишь такой вот истории, где ты взял на себя функцию в детстве, что ты теперь за, как бы компенсируешь да, то, что у родителей ушло. Вот почему для тебя их надежда оправдать настолько сверхценны. Вот почему для тебя красный диплом настолько сверхценный. Вот почему для тебя похвала папы и мамы настолько сверхценная. Потому что ты не просто ребенок. Ты ребенок, который возложил на себя функцию радовать родителей, потому что до, до тебя они горевали. И ты пришел как ангел с небес, чтобы их продолжать радовать. И как, ну, крылья, крылья у тебя не устали там размахивать? Ну да. Осознание приходит. А ты что, подписывался под это изначально же, как бы было одно, теперь ты у нас дальше, кто тебе это уполномочил? Да никто. У меня просто как бы с самого детства, вот именно с глубоких, вот когда у меня вот эти пятерки, оценки, диплом пошли, это пошло где-то в девятом, восьмой, девятый класс, да, восьмой, девятый класс, 14-15 лет. Вот тогда у меня это все так сильно, сильно. Для этого я а ну, почему, вер... почему ты это? Давай вернемся к твоей миссии. Потому что тут весь ответ всего твоего кейса. Давай, патогенез. можешь сам сейчас накидать свой. Так вот. Детство ⁇ сверхценные потребности. Очень поверхностно. Можешь сам так вслух? Ну, сверхценные потребности мои ⁇ это э -э, оправдать надежды э -э, родителей, э быть хорошим мальчиком. В работе не ударить вряд с лицом. Эти сверхценные, молодец. эти сверхценные потребности в патогенетической концепции развились благодаря чему? Благодаря э, вот той истории моей семьи. Да, не то, что было о том, что мне говорили в детстве. Конкретно. То есть истории брата что брат у меня был вот таким человеком. Мне родители приводили этот пример, ну говорили, говорили об этом с детства, да? и ну как бы говорили, ты у нас единственный, ты защитник, помощник, заслужник, ты как бы опора семьи, ну, то есть ты, ну, ты как бы, должен быть продолжателем, как бы, верно. Года. Отсюда ты вывел компенсаторные поведенческие стратегии, какие? А, ну, учиться все делать хорошо, учиться хорошо, чтобы не а, опозорить родителей, чтобы они не жалели. Ну и, и так далее. И не приведи, значит, магическая планета, я погибну, и я тогда точно не оправдаю свою миссию. Для тебя самое главное недопущение это сойти с ума и погибнуть, потому что тогда ты не сможешь реализовать ту миссию, которую ты на себя взял, в виде компенсации брата. Вот почему ты так боишься сойти с ума. Вот почему ты так боишься потерять контроль. Вот почему ты так боишься упасть в грязь лицом. Ты боишься, что ты эту миссию не реализуешь. А вся твой, весь твой смысл жизни это радует родителей, потому что брата не стало, и я место него. Как тебе такая миссия вообще? Не, не, не очень. Не очень. Вот я хочу, чтобы ты с этим пожил как С этим осознанием. С точки зрения поведенческой терапии, что можно менять? Что сейчас первое в голову приходит? Менять uh, отношение к ситуации, но больше задавать вот почему. Конкретнее, И... по поводу чего, почему? Uh, ну вот, к примеру, если на работе там, я должен быстрее этот проект делать, я должен делать, uh, а почему я должен uh, именно uh, сделать его так хорошо? Почему я должен его сделать именно uh, так быстро? Я бы чуть-чуть бы через другое отверстие бы зашел. Послушай меня очень внимательно. Я бы не мелочился бы, Леш, а вот на эти вот велочи, мелочи, почему это, почему то. Я бы на твоем месте, бы, наверное, бы рекомендовал тебе сесть и глубоко задуматься о смысле. А действительно ли я рожался, чтобы нести какой-то крест под названием? Радовать родителей вместо умершего брата. Вот я бы, если бы ты был моим клиентом, я бы с тобой несколько занятий бы только бы об этом и говорил. Потому что как только ты бы с себя эту обязанность бы хотя бы снял наполовину, со словами, да, действительно, так случилось у моих родителей до моего рождения, я это не создавал. Я вообще-то не виноват в этом. Я не просил меня рожать. Я не подписывал контракт, что я рожаюсь, чтобы радоваться дальше. И я не подписывался, что я теперь буду ходить и радовать всех, потому что они когда-то горевали. Да, действительно, я бы хотел, чтобы они радовались моим э, достижением. Да, мне очень приятно. И я чувствую теплое чувство, когда они радуются. И я постараюсь, э, чтобы они чаще радовались. Но в то же время я имею право вообще сказать, папа, я этого не хочу, мама, мне это не нравится. И вообще мне не понравилось это, и я вообще ушел. И вообще, в принципе, я передумал. Ну как же так, мы думали, у тебя получится. Ну я и расхотел. И вот если бы ты в себя снял вот эту функцию радовать, замещая собою кого-то, тогда ты бы смог и радовать родителей своими хорошими результатами. Они так будут радоваться за тебя, поверь, за, по разным результатам. С тройкой они будут радоваться, с пятеркой. Им сам факт, что ты есть и уже хорошо. И ты перед собой будешь честным. Потому что ты скажешь, я живу не чтобы быть какой-то тенью и радовать. А я живу так, как я считаю нужным. И здорово, когда я параллельно радую своих родителей. Что ты об этом думаешь? Я понял, чем работать. Произнеси сейчас это, это, это, это, произнеси сейчас это вслух. Ну, я живу для того, чтобы не кого то радовать, не радовать своих родителей, а, не заслуживать какие-то галочки, а я живу, а, живу для себя, я живу, я живу для себя, у меня как бы... Свой путь, и я сам свой путь выбираю. У меня нет никакой-то миссии, а моя жизнь это постоянный выбор. Не так получится, но получится по-другому. Ну, дополни это, что да, я бы хотел, чтобы родители радовались. Да, я хотел бы, чтобы родители радовались, чтобы я приносил им положительные эмоции. Ну, если получится, что как-то не так, ну так сложились обстоятельства или так сожалет ситуация. Хорошо, что ты в целом думаешь о своем кейсе? А, ну вот я хотел бы еще встречный вопрос задать. А вот у меня ä, всегда вот эти обострения случаются, когда вот кто-то умирает. Вот умер, э... что это для себя метафора того, что ты не можешь допустить. Ты же миссию на себя взял радовать своих родителей вместо брата. И для тебя любая смерть ⁇ это метафора повторения этого паттерна. А -а -а. У тебя больная тема, это не вообще вот трава не расти, только бы не умереть и только бы не сойти с ума. Ты живешь не чтобы жить, не чтобы пробовать, а ты живешь, чтобы радовать родителей вместо смерти брата. Но кто хочет заболеет, понимаешь, у КР с такой концепцией. Потому что это вечное внимание на мимику родителей, это вечное нравится, нравится, я хороший, вы не расстраивайтесь, все хорошо, я буду жить, ой, только вот, ну, ну кто хочет, заболеет, понимаешь? И если бы ты был моим клиентом, мы бы все время говорили бы на тему, вообще ты, что в жизни-то хочешь, ты. Я понимаю, что ты всю жизнь, сколько тебе годочков, кстати? 28, 28. Заебись, ты 28 лет. Выполняешь эту гениальную функцию, от которой ты уже что-то подутомился, походу. Потому что следующий твой невроз будет, знаешь, какой внутренний конфликт? Как он у тебя тут выглядит? Рассказать? Тут, тут у нас да. есть детский сад про внутренний конфликт, когда никак, никак учебники почитать блять, не могут, Уже 12 год пошел. Блять. Он у тебя тут очень простой. Называется э, обсессивно-психостенический. Есть твоя правда. И правда это то, что хочет Леша. Не который рожался для брата, и для родителей. Алеша, что он хочет? И есть твои убеждения, что я должен радовать родителей, у них погиб сын, они должны больше плакать, они должны радоваться, они, значит, в меня вложили столько, поэтому я должен отплачивать. Это твои убеждения, да? И вот у тебя есть такая история, что у тебя есть твоя правда под названием «Мам, я вообще-то хочу покурить, ну, грубо говоря, да, и, и там пивка выпить». А с другой стороны, у тебя есть убеждение, что если мама увидит меня с пивком, я буду плохой, она не для этого меня рожала. И вот весь твой внутренний конфликт между истинными твоими желаниями, как просто парень, который вообще не подписывался под, под компенсацию умершего брата и радость там всех, цирк Шапитоша, потому что у тебя там танцевал с бобинцами. И убеждениями, что ты должен быть хорошим сыном, который должен расплачиваться с родителями. Вот так выглядит твой внутренний конфликт, но будет по жизни у тебя. А теперь я хочу, чтобы ты этот внутренний конфликт делал какими-то конкретными вещами. Что в частности я хочу искренне, и что в частности мои убеждения противоречат. должен список, да? Чего я лично я хочу, да, и где у меня Идет э, Да, с социальным убеждением про надежды и правильного пальчика. Я понял. Ну, я что то понял? Есть какие-то мысли у тебя? Ну, есть. Есть мысли. Ну, даже вот у меня отношения с девушкой, да, не клеятся. Э, сюда же. То есть мне попалась девушка, как бы, ну... Но благополучной семьи там, ну и, э, и я никак не могу принять решение. Быть с ней или расстаться? Быть с ней и расстаться. Задаю себе вопрос: а почему? Ну потому что там она не благополучной семьи, там у нее отец пьет, там, ну и так далее. А что скажут на ну, это родители, как они э, оценят мой выбор, ну и, и так далее. А твоя внутренняя часть, что хочет? А внутренняя часть? Но, с одной стороны, она мне нравится, она закрывает мои некоторые потребности. Там, мне с ней интересно общаться, мне интересно говорить. Но в то же время она мне первая, ну вот я с ней познакомился, я с ней только общаюсь, никого у меня кроме нее не было. Ну и, э, с другой стороны, хочется попробовать еще чего-то, да, еще с кем-то пообщаться, как бы для сравнения. А с другой стороны, э, как бы страх перемен, то есть а вдруг я никого еще не встречу в будущем. Действительно, кровь. ты же в Гватемале живешь. Ты кого еще встретишь, ты еще встретишь-то в Донецке? В жизни-то кого то еще встретишь? Там же только одни аборигены ходят с, с, с этими самыми с собаками, да? Там только одна Зина на весь квартал. Ну, как бы да. Признакомься, конечно, у нас была с ней ситуация такая интересная. Мы с ней как познакомились в интернете, да? Это был как раз пятнадцатый год, еще до всех этих событий. Ну и я нашел ее в интернете первое свидание, все хорошо. Потом я узнаю, как бы, что она меня изменила, была измена. Ну еще до как бы, нашего первого свидания. Ну и я как бы начал себя гнобить за это, то есть, то есть, ну как я, вот она мне изменила, а я с ней стал встречаться, а я с ней вместе, а вот, э, ну она же не такая идеальная, ну и, опять же, все выходит в это, что, что родители о ней подумают, о моем выборе. Ну, я не буду вдаваться в дискуссию, как можно было тебе изменить до вашего момента, когда вы стали встречаться, это вообще какая-то отдельная заеба, но я сейчас не хочу, про это уже до утра будет. Она мне изменила до того, как мы начали встречаться. Это гениально. Это надо записать, мне кажется, куда-то вообще в цитаты года. Она, мне, моя девушка мне изменила еще до того, как мы стали встречаться. Мне кажется, это прям шикарно. А, Спасибо тебе за эту фразу. Значит, А что касается основы, ты абсолютно прав. А у тебя везде понравится ли родителям, как они отреагируют, и вот я думаю, что здесь как раз-таки есть вся твоя вот эта история. Подведи итог, что ты понял по сегодняшнему кейсу и какие план действий, какие поведенческие паттерны тебе бы хотелось бы поменять, исходя из того, что ты сегодня понял? А, ну, составить список, составить список, чего конкретно я хочу, вот я, именно я, да, и какие у меня есть ну, потреб, потребности с детства, ну и где вот это наслоение. Ну и э, чаще разговаривать с собой, э, то есть, э, а, а зачем мне это нужно, э, а почему, э, а что будет. Хорошо, сейчас... стоп, тормози. А? Ты сейчас один в комнате? Да, конечно. Представь себе, что родители напротив. Ага. Я бы хотел, чтобы ты сейчас им сказал правду начиная с фразы вы знаете если честно и поговорил бы с ними про эту миссию которую ты на себя взял как бы эта фраза звучала Но... мои родители вы знаете если честно я знаю что у вас погиб я знаю что у вас погиб сын что вам трудно Трудно было, было трудно было. Это тяжело, конечно, трудно было. В тот момент, в тот момент, когда это случилось, когда это случилось, и когда мы... я, когда я родился и стал об этом слышать, когда я родился и стал об этом слышать, мне было Мне было непонятно, почему говорят о нем больше, чем обо мне, может быть, да, или же, я не знаю, как выразить. Ты все правильно говоришь, говори, как говорится, и я, похоже, поставил такую миссию себе. Да, потому что с детства мне... Говорили, вы мне с детства говорили, что я защитник, помощник, преступник, единственный в себе, я старался оправдать все, эти надежды, оправдать все эти надежды, чтобы не быть хуже, чем мой брат. И как тебе от этого, выразим эти чувства? Как тебе от этого? Тяжело, легко, нормально, не очень? Тяжело. Скажи им об этом сейчас. Родители, мне тяжело, что мне приходится мне приходится э, тянуть, мне приходится э, даже из последних сил э, делать все так, чтобы не огорчить вас и не быть хуже, чем мой брат. Прекрасно. Что ты сейчас чувствуешь? Ну, немножко легче, немножко легче, но... Но во всяком случае, ты хотя бы понял, как выглядит твоя психотерапия. Ну да, да. Вот, операционное поле. Вот что такое патогенез. И вот что такое неврозы. А не просто убеждения. Вот что такое сверценные потребности. Вот как выглядит патогенетическая психотерапия. И вся психотерапия твоя – это говорить с собой, Леша, об этом. И я бы, наверное, бы тебе порекомендовал, но если бы ты был бы, грубо говоря, в терапии, да, uh -huh. и мы бы с тобой в какой-то бы момент бы пришли бы к попытке разговора с родителями про это. Но, грубо говоря, несколько бы занятий бы мы с тобой говорили бы про это, и потом в какой-то бы момент ты бы созрел для того, чтобы им сказать о том, как тебе от этого. Mm -hmm. Потому что yeah. ты чувствуешь небольшой стыд, что ты это понял и что тебе как-то от этого самому неприятно. Ну да, да, есть. есть такое. И вот это должно в голове как-то у тебя уложиться и в итоге найти некую середину. Леш, последний вопрос тебе. А как выглядела бы стратегия медиум в этой ситуации, чтобы были, ну прости меня за сравнение, волки сыты, овцы целы? Ну, не все делать так хорошо, то есть и не родителей не огорчить, да, и свои потребности, то есть то, что я именно хочу. Как, как, бы... Как, как бы ты это технически мог представить? Ну, к примеру, на работе, да, на работе я хочу новый проект, новый проект. Я хочу его сделать очень хорошо, чтобы как бы отец был доволен мной, да, что я сделал проект, и ему не стыдно в глазах за меня. Ну, а если получится, что он мне не очень хорошо получится, ну, так сожились обстоятельства. И не все зависит от меня, не все зависит от э, моих сил и возможностей. То есть тут больше ты должен дать себе право быть не, до... быть не идеальным для родителей, не нести эту ношу, а быть достаточно хорошим сыном. Последний тебе вопрос все-таки. Объясни мне разницу между достаточно хорошим сыном и идеальным. А, ну, идеального вообще как бы не бывает, да? Идеалы очень трудно. И идеальный Я... сын болеет ОКР. Ну, да. А хороший сын, хороший сын, это который... Достаточно кон... хороший. Достаточно хороший, ну, который помогает в некоторых аспектах, да. По возможности. По возможности, да. Если, как бы, если ну, не получилось помочь, не получилось что-то сделать, ну не все зависит от меня, и я себя не корю этим, потому что я Смотри, не смог. Да, молодец. Достаточно хороший сын действует, исходя из возможного. А идеальный сын пытается сделать невозможное. Вот ты всю жизнь, 28 лет, пытаешься сделать невозможное. Ты пытаешься жить не свою жизнь. Ты пытаешься жить так идеально, чтобы они ни в коем случае не усомнили, что не зря тебя рожали твоей же психики тебя родили вместо брата и вот ты там радуешь всех а я хочу чтобы ты понял что это неправда что ты имеешь право на свои ошибки а не просто выполнять какую-то функцию закрывая чью-то потребность которая была утеряна как бы тебе это ни звучало больно да радуй своих родителей да будем благодарен но ты не подписывался чтобы выполнять эту функцию ты можешь ошибаться ты можешь быть не идеальным. Ты обычный парень, который не имеет никакого отношения ни к твоему брату, ни к твоим родителям. Ну, я понял. Я надеюсь, что это занятие пойдет тебе на пользу. Да. Перес, пересматр... больше работы Пересматривай его. Хорошо, Леш, спасибо. Что, спасибо. Ты, думаешь, что ты хотел сказать? А, ну, я хотел вопрос еще задать. Можно да. вопросик? Да. Вот, вот когда вот эти Реакции у меня идут да, вот эта Концентрация на внутреннем Ощущении себя, вот эти философские мысли А зачем я живу и прочее Это, я так понимаю, проявление тревоги вот, Внутренней Ну, отчасти да Но я хочу, чтобы ты сконцентрировал Доминантное внимание на одном Я слишком большую миссию На себя взял за брата Нести радость родителям И я это пытаюсь сделать абсолютно Иррационально Найди середину, где и родители довольны, и ты доволен, чтобы у тебя была и твоя жизнь, и жизнь позитивная для родителей. Прознеси это вслух. Не или моя, или для родителей, а и моя, и родители. И моя, и родители. Не или-или, а и-и. Понял? И, и, и. Да, да, да. и твоя, и для родителей, а не или-или. Вот в этой, в этой части большая философия, окей? Okay? Крайности. От крайности то, есть, то есть, чтобы не было крайности, я понял. Чтобы ты И, не как... жил просто идеально для родителей вместо брата погибшего, а чтобы ты был собой. И жил так, как ты хочешь, и с ошибками, и не идеальный. Но в то же время иногда родителям как-то там их радовал, чтобы они тоже за тебя не переживали сильно. Но ты имеешь вообще полное право, понимаешь, побриться и уйти в Афон, в монастырь. Понимаешь? Они будут недовольны этим. Но это если тебя если тебя просто переклинит, а ты вдруг пойдешь в монастырь, это твое право. Понял метафору? Да. Объясни, почему ты имеешь право побриться и пойти в монастырь. Ну, потому что это, это мой выбор, это мое решение. И даже если и... они недовольны, я? А, я э, буду выполнять, когда, ну, делать свое решение. Вот я хочу, чтобы ты это занятие переслушивал и не радикально машал, махал шашкой, хотя бы понял, о чем твое УКР, окей? Okay? Ага, да, Леш. Спасибо тебе. Спасибо. Мы можем этот кейс показать на Ютюбе? В принципе, можно. Как у вас там в Донецке дела? Спасибо. Ну, стреляют, постреливают периодически. Российских военных там много? Да я не видел никого. А американцы, говорят, видели там российские войска. Нет. -а, нет. Ладно, спасибо. Все, успехов Пока-пока. Пока. Счастливо. Ох, ну что. А... Очень неплохой кейс, который помог мне показать моей аудитории, что такое патогенез. Я отдельно хочу поблагодарить сейчас Алексея, потому что очень хорошо получилось увидеть, вот поставьте плюсики, кто это поняли, да, что такое сверхценные потребности. Это не просто ОКР, то есть это не просто, знаете, это не просто мальчик, который хочет быть с красным дипломом. Там целая трагическая история гибели брата, и он на себя берет эту функцию, и он очень хороший парень. И вот именно вот эта функция, вот эта вся история, это и есть то, что становится сверхценной потребностью, формируются определенные компенсаторики ну и потом начинается реальная жизнь и так далее. Вот, собственно говоря, так и выглядят невротические расстройства. Хорошо, что получилось вам показать на хорошем примере, как строится патогенез. детство формулировка сверхценных идей, компенсаторные стратегии для этих идей. И как мы видим, у Алексея слишком жесткие компенсаторики, от которых он сам страдает. Ну и потом начинаются ситуации: девушка, там работа, ошибки, его компенсаторики становятся неэффективными. У нее развивается напряжение, возникают обсессии, компульсии по принципу сойти с ума, подвести, то бишь не оправдать ожиданий, ну и все по стандартным маршрутам. Это ОКР лечится на самом деле очень несложно. Это просто такая регулярная философская коучинговая работа. И здесь вообще даже фармакологии не требуется. На 100% этот кейс можно полностью, абсолютно редуцировать, не грамма, не употребляя вообще никакого лекарства. Это чистой воды философия и чистой воды время. И он абсолютно жизнеспособный. Вот это очень приятно. Вот это тот самый как бы непростой случай ОКР и нормативной зажатости, который можно абсолютно без фармакологии редуцировать на 100%, я вам гарантирую. Просто это вопрос интенсивности занятий, их ритмики, их длительности и некоторых его инфраструктурных жизненных изменений. Вот и все. Я на этом больше чем уверен, что, Алексей, у тебя все получится. Просто как-то сохранить для себя это занятие и напоминай себе, чтобы это было все время для тебя таким неким терапевтическим напоминанием, у тебя все будет хорошо. Просто нужно время и философия. Время и философия и поведение.